Ну ты там морковку ешь или нет, сова? У -у -у. посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри, будешь? Отвернулась, обиделась, обиделась.